Всем привет! Я вам расскажу про кофе. Вообще кофе бывает какой Растворимый, сублимированный, натуральный? Я расскажу про натуральный, ну потому что многие считают, что кофе вредно, но на самом-то деле это не так, если его просто правильно готовить. Сейчас мы вернемся назад в прошлое и узнаем, кто же все-таки нашел это кофейное растение. Его нашли. Козы. Они начали кушать листья и кофейные ягоды, и таким образом козы начали очень себя активно вести, и потух удивился, пастух удивился, что же произошло, решил попробовать эти ягоды. Ягоды оказались достаточно невкусными, но его усталость на некоторое время покинула его. Об этом узнали монахи из ближайшего монастыря. Вот. Они проводили много экспериментов и все-таки пришли к тому, что если обжарить кофейные зерна, а потом заваривать их, то получится напиток, который будет помогать им не засыпать во время многочасовых молитв. Вот. Но на самом-то деле это все легенды, и кофе произошел в Эфиопии. На самом деле в мире существует около 40 видов кофейных растений, но самые основные три, которые используются, это арабика, робуста и либерика. Арабика обладает хорошим качеством, у нее очень приятный аромат, и она содержит мало кофеина. Дальше Рабуста. Рабуста содержит около 3% кофеина, что в два раза больше, чем в арабике. Вот, либерика. Либерика не используется в чистом виде, она используется только в кондитерских и кофейных промышленностях. Также из нее выделяют кофеин в медицинских и других целях. Собственно, вот так выглядит кофейная ягода. Очень важно, чтобы эти все, все слои аккуратно отделились от кофейного зерна, чтобы его не повредить. Вот, собственно, это плантация, Ценность кофе, вкус и аромат зависит от страны происхождения и от высоты, высоты его. Высота дерева кофейного достигает 9 метров. Сейчас же высота не больше трех метров, потому что с низкорослых деревьев гораздо проще собирать урожай. В странах, где растет кофе, опытный сборщик может собрать до 7 корзин в день, которые весят по 100 килограмм. Каждая такая корзина стоимостью от 2 до 10 долларов. После того, как эти зерна обсушатся и обжарятся, корзина достигает 110 долларов. В 2014 году произошла засуха в Бразилии. Она уничтожила 80% арабики, что повлияло очень сильно на их урожайность. Урожайность снизилась на 21%, что произошло впервые за 20 лет. Но в 2016 году обещают уже улучшение урожая и больше кофейных бобов. То, что итальянцы самые... Заядлые кофеманы — это заблуждение. Больше всех в мире кофе пьют финны, а японцы же пьют самый вкусный кофе. Кстати, Япония — третья страна по импорту кофе после США и Германии. Мировое потребление кофе в год составляет 500 миллиардов. Кстати, кофе второй по популярности на международных биржах по сделкам зеленого кофе и уступает только сделкам нефти. В России, как оказался кофе, его ассоциируют с царем Алексеем Михайловичем. Он служил средством от разных болезней и от мигрени. Но на самом-то деле культуру кофепития связывают с именем Петра Первого. Екатерина Великая употребляла каждый день кофе. Ей одного фунта кофе хватало на четыре чашки. В 2007 году в Москву пришел Starbucks. Все начали ездить в мегахимки, постить фотографии с фирменными стаканами, но лодку помог раскачать кофеин и легендарный кофебин. До западной культуры кофепития России еще далеко, потому что среднестатистический голландец выпивает около двух с половиной чашек кофе в день, американец — две, и россиянин — только полчашки. Самые известные и дорогие кофе, такие как Black Ivory, это зерна арабики, проходящие через пищеварительный тракт слонов. Один килограмм такого кофе стоит 1100 долларов. Чтобы добыть такой килограмм зерен, следует скормить слону 33 килограмма кофейных ягод. Следующий кофе — это копелювак. Вот. Это такой хищный зверек, который любит питаться этими кофейными ягодами, и очень часто их переедают, что они попадают сразу в желудочно-кишечный тракт практически без изменений. Но они при, перед этим обрабатываются еще пищеварительными ферментами. Один из них называется цибетин. Цибитин это крайне неприятно пахнущее вещество выделение, вернее, из анальных желез, этих пальмовых цвет, которые служат им для пометки территории. Но при определенной и соответствующей обработке оно имеет мускусный и кожистый запах. И, кстати, это вещество еще используется для производства духов. И один килограмм такого кофе стоит от 320 до 400 долларов. Такого кофе в год не более 250 килограмм. Вот. Дальше я покажу слайд. Ну, это, собственно, так выглядит. выглядит кофе, когда его собирают. А это кофе, производимый во Вьетнаме. То есть он считается не настоящим, потому что там их держат в клетках и их кормят ягодами всеми. То есть и спелыми, и зелеными, и гнилыми. Это неправильно на самом деле, потому что только индонезийский кофе считается настоящим. Там чисто, там только дикие животные и собирают уже только их экскременты, так сказать. Вот. И они живут на свободе. В обжаренном кофе содержатся такие вещества, как алкалоиды, липиды, моносахара, дисахара, минеральные элементы, органические, аминокислоты, фенольные соединения и другие. Важнейший и самый известный алкалоид — это кофеин. Его больше всего содержится в рабусте, считается натуральным стимулятором. Концентрация кофеина напрямую зависит от смеси и способа приготовления. Например, в чашке эспресса приблизительно этого вещества 50 мг. Допустимая доза для здорового человека 3-5 мг на, от 3 до 5 миллиграмм на 1 килограмм веса. Поэтому нежелательно употребление более 6 чашек кофе в сутки. В, эспрессо, в методе эспресса не так много кофеина, как в кофе, приготовленном капельным путем потому что кофе имеет наименьший контакт с водой, он пропускается под сильным давлением, вода пропускается под сильным давлением около 8 бар через молотый кофе, и в течение 25-30 секунд вы получаете 25-30 мл готового эспресса. Хочу показать вам, как выглядит неправильный кофе. Вот. Если слишком мелкий помол, приготовление длится гораздо дольше, и если слишком крупный, ну, быстрее, соответственно. И выглядит он вот так. Вот. Это пережаренный, он имеет горький вкус, мало аромата. Это неправильно сделанный помол, то есть это крупный, и он приготовлен в течение 10 секунд, и у него полное отсутствие аромата. Вот это идеальный эспрессо, так выглядит. У него, видите, идеальная крема, то есть нет никакого пятышка белого, ну, вообще. Ну и, кстати, крема не должна рассоединяться, даже если вы добавили туда сахар. Большинство людей предпочитают кофе с молоком. Самые популярные это капучино и латте. Что же здесь важно? Здесь важно, все зависит от молока. Молоко должно быть не больше 3,5% жирности. И здесь важный параметр в молоке это лактоза. Лактоза, это ее еще называют молочным сахаром. Во время нагревания происходит распад лактозы на галактозу и глюкозу. И важно не перегреть, потому что тогда сладость исчезнет и появится вареный привкус. Еще есть два химичес... важных химических процесса. Это распад белка и лактозы. Белок начинает распадаться уже при 40 градусах. градусах и... Начиная уже с 70, в молоке освобождается казин, что и дает этот вареный привкус. Вообще идеальная температура молока 45 градусов где-то. То есть на выходе капучино или латы должен быть около 65-70%. Вот. То есть по температуре молока можно определить, какой вам приготовили кофе, правильный или нет. Кофеин благотворно влияет на активность, как физическую, так и умственную. Также он тонизирует, улучшает обмен веществ, его не рекомендуется пить на голодный желудок. Он обеспечивает хорошее настроение, бодрость и даже ощущение счастья. Также кофеин усиливает действие болеутоляющих препаратов, предотвращает возникновение диабета подагры, защищает печень, особенно от цирроза и рака. Но, к сожалению, кофе портит зубы и вызывает обезвоживание организма. Поэтому рекомендуется еще пить водичку после того, как вы выпили кофе. Вот. Одна-две чашки кофе для здорового организма человека в принципе не навредит и не станет проблемой для вас. Натуральный кофе однозначно лучше, чем растворимый, потому что в нем больше полезных веществ, он гораздо ароматнее и вкуснее. Также в нем есть такие вещества, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Сублимированный аналог отрицательно действует на слизистую оболочку желудка, и также есть риск нанести вред печени. Но с добавлением молока этот неразбавленный продукт будет менее вредным. Вот и все. Uh, вопрос uh, по японцам и кофе. Почему, uh, почему японцы пьют самый вкусный кофе? В каком ну, потому что они, в принципе, любят все самое лучшее. Uh, yes. uh, uh, uh, они очень ценят вот, кофе Купилювак, они очень любят, и они его очень много закуповывают. Вот. Ну, я эту знаю информацию просто, потому что я читала много статей, uh, и они очень переборчивы в этом плане. Uh, yes. Я не нет? как у них все вот, употребление кофе и чая, допустим, как традиционно, например, неизвестно, там больше кофе или чая? Ну, насчет этого, кстати, статистику я не смотрела, честно. Снова, здравствуйте. А Ломар, слушай, практический вопрос такой, про как кофе хороший как вот, вот, был, был очень крутой слайд про то, вот, какой кофе плохой, какой хороший, я запомнил. Вот я теперь, когда буду варить кофе, буду сразу понимать, что он плохой. А там есть шанс какой-нибудь вот, криворукого человека сварить да, нормально. Да, Это очень, вот. очень актуальный вопрос, кстати. Да, да и из современных знаем, марок, да. что нужно. Мы с кафе вот этот, вот, в маленьких башках, вот маленьких баночках, с мелодией, с рекламой, я так понял, не котируется, да? Ну, Дум -дум -дум -дум. Yeah, если ты не хочешь принести вред своему организму, то лучше пей натуральный кофе. Есть там какие нибудь марки? Можешь посоветовать? Марки? Ну да. Ну, там марка, которую я употребляю, ее в России, по-моему, нет, насколько я знаю. Блазер кафе. Блазер. Да, кофе блазер. я запомнил. На самом-то деле, еще очень много зависит помола. Если вы завариваете, ну просто кипятком заливаете, то сделать нужно гораздо крупный помол, потому что мелкий помол он, ну так как у вас жмых остается в чашке, он оттуда вытягивает все и полезные, и не полезные вещества. То есть по сути лучше делать крупнее помол. Вот и то, что накрываете, вот тарелочка бывает, накрывает чашечку, такое тоже не нужно делать. А я опять медленно думаю, просто поэтому не успел за логикой. Короче, нужно брать натуральный мелкого помола, правильно? Если я не... Нет, ну, в общем, это зависит от того, как вы готовите кофе, вот. Вот... потому что есть очень много кофеварок, есть френч-пресс, есть капельные кофеварки, есть фильтровые кофеварки, это все зависит Давайте от кофе. У меня просто вот это, вот как называется, турка. Что делать? Вы заходите в специализированный магазин, вам там э, сделают правильный помолв. Вот, ага, понятно. Вот, а, да, интересно. Это, ага. это факт. Да. Спасибо. Есть вопросы? Еще, еще вопрос? ай яй яй да. а, У меня вопрос а, по обжарке. Сколько вообще? Сколько вообще? Существует обжарка? нет, не существует обжарка. Сколько? Времени проходит между тем, как кофе, ну, скажем так, выдыхается и становится уже декоративным, плохим, и вот тем временем обжарки. Что... Вот, допустим, зеленые кофейные зерна, они могут храниться 5 лет, насколько я знаю. Если кофе уже обжарен, они упаковываются в специальную упаковку. Сейчас. Забыл, как называется. там есть клапан, который, не пропускает воздух внутрь, но он выпускает масла, которые выделяются mm -hmm. из кофейных зерен и кислород. Вот. И таким образом в закрытой упаковке кофе может храниться, э, по-моему, по-моему, год. Вот. А если вы открыли пачку, то лучше уже в течение месяца ее выпить. Mm -hmm. вот. то, есть год, то есть год, это как бы еще вот ничего, то есть это еще не да, вот да, да. выкидывать, да. Да. Вот. А, а если вы открыли, то лучше в течение месяца выпивать ну, да, кофе. Mm -hmm. вот. И у меня еще такой вопрос по, по молу. Э, вот, э, есть ли разница в помоле жирновой кофемолкой или обычным вот этим вот венчиком, yeah. который вот такой, ну. э -э, Смотрите, я знаю, э -э, по, ну, кофемолки я знаю, и жернова есть э -э керамические, есть э -э алюминиевые, по-моему. Вот, а вот насчет таких я не. Ну вот как просто тут? там просто стоит мельница, но ну, не мельница. Вот, а, стоп, ванна, вот эти этот... вот, которые <связь> <связь> нет, нет? нет, нет? <связь> да, нет, вот есть нормальные, как вот есть дарта для вот турок, вот Ручные? просто обычная. Нет, она не ручная. Степки? Там внутри стоит а, моторчик обычный и вот это вот. Всех, наверное, Но да, там, наверное, какой-нибудь какой стандартный помол, он не сильно мелкий, не сильно крупный, средний, мне кажется, там помол. Вот. А вообще существуют э, кофемолки, э, в основном профессиональные, они делаются из железа, а керамические они вставляются в автоматические кофемашины. Вот. И у них существует э, деление, вот. допустим, там, по-моему, до 16 делений разных, и это можно уже настраивать непосредственно под ваш способ приготовления. Спасибо. Вот. Не за что. Я слышала, что кофе нужно хранить в холодильнике. Так ли это? Это тоже не важно, в принципе, как его хранить. Главное, чтобы у вас была герметичная банка, либо вот упаковка вот с клапаном, в которой, допустим, он продается.